Я говорю, когда ты выходила замуж, я тебе же... Это практически все, прежде чем замуж выйти, я же ей практически полностью разложил, что я за человек. То есть я говорю, у меня нет конца срока, это сразу ты знай. Вот я расписываюсь с тобой, в 86 году это было, я расписываюсь с тобой, вот мне остается половиной, но я так никогда не скажу, потому что я не знаю, что завтра будет. Если завтра коснется моей чести моего имени, моего достоинства, ситуация, и будет надо в руки нож взять, я возьму и сделаю. Поэтому я не говорю, что у меня осталось 2,5, может, отца два дня, и я пойду на новые 15. Поэтому, чтобы ты знала и на будущее, если такое случится, ты не сказала мне, вот, я тебя там вышла, а ты... То есть я заранее тебе все наперед выкладываю, что есть. Чтобы потом ты не прикнул мне чем-либо. А вот если то, что я перед тобой не выложу, и сделаю потом, да, это уже я буду стать непорядочным. То есть я свой слово не сдержал. Понимаешь, почему я говорил, что самое главное в человеке, в мужчине, это его слово. Вот слово его, человека, и это даже касается воровского. Это слово, оно не должно вообще никак соизмеряться с какой-то оценкой. Сколько оно стоит, слова человека, Оно бесценно для него. Никакие деньги не дороже слова. И вот когда люди все знают, например, тебя, знают, что ты человек слова сказал, сделал, в любой ситуации, хорошо ли тебе, обстоятельства поменялись, плохо стало, но если ты сказал, сделаешь, ты это сделал, и люди все это знают, то в тебя и верят, понимаешь? На тебя можно всегда положиться. Поэтому такие люди сами будут тянуться ну, ко мне, чтобы со мной хотя бы иметь отношения, понимаешь, какие-нибудь. <свы> <свы> <свы> поэтому я говорю, здесь человек должен себя по жизни зарекомендовать, но к этому еще надо, чтобы и люди увидели это на поступках, не на словах. Потому что если бы я только в зонах рассказывал им, если менты вас начали бить, там незаслуженно тебя, блядь, врыло, да, блядь, то все. Надо ему сразу в ответ, как зарядить Барбосу, да? А ты возьмешь что-то самое, я вот это тебе говорю, ты зарядишь. А потом у этого, кто говорил, тоже такая ситуация возникла, а он не зарядил, потому что за это сразу труба, срок будет. Вот такого ты можешь прийти и сказать, ты дьявол, вообще лякун, нахуй, ниже кровати голову, блядь, увижу выше кровати, голову оторву. Черт ты! Вот такого человека, который свое слово, понимаешь, поимел сам, вот таких людей не уважают, а люди, которые держат слово, вот, я тебе говорю, масса сама, как бы, знаешь, образуется, потому что люди хотят быть рядом с таким человеком, это когда твердое плечо чувствуют, каждый хочет чувствовать, понимаешь? Вот. А я такой по жизни, я всегда говорил, если я дружу с человеком и попал в какую-то неприятность, а человек способен мне помочь, Понимаешь? Я никогда его об этом не попрошу. Знаю, что он по должности или там по званию может это сделать. Я никогда сам этого не попрошу, пока он мне не предложит. Может, тебе вот это сделать? Сам я никогда не позволю. Только по одной причине. Если с этим человеком мы друзья. И вот оказались, он ментом, а я, блядь, в тюрьме попал. Я его ничего не попрошу незаконное сделать. Потому что это будет уже не дружба. Это будет использование. Понимаешь? под вывеской дружба, я уже буду пользоваться человека. Он ради дружбы не может мне отказать. А я ради дружбы как бы, получается, его в петлю пихаю. Так это какая, нахуй, дружба? И вот поэтому я говорю, вокруг меня много людей, люди ко мне тянутся, потому что, я говорю, когда я в беду попадаю, я никого, нахуй, не зову себе на помощь. Просто никого. Я сам поступлю. В любой ситуации я знаю, как поступить. Если ошибусь, меня убьют. У них... Но я не буду никого на помощь, созывать кого-то, хотя свистну, мне все говорят, только бат, свистни набери телефон. Только, блядь, буду набери телефон, мы прилетим сразу. То мне это не нужно.